Всем добрый день. Записываю это видео специально для народа, который занимается, ну, как говорится, колхозит, устанавливает антенны для хорошего сигнала 3G, 4G. Сегодня я хочу разобрать некоторые моменты, связанные с рельефом местности, чтобы понять, насколько, ну, какие возможности есть у антенны, то есть и может ли она поймать сигнал, допустим, если есть какое-то препятствие, не считая домов. Деревьев там, да, вот именно рельеф горы. Ну сейчас все это рассмотрим, то есть разберем по полочкам. Я уже с этой антенной вожусь, ну нормально, довольно долго. И пришел к выводу, что сейчас нужно идти дальше, то есть чтобы все-таки поймать стабильный сигнал 4G с другого поселка. Сейчас у меня 3G от местной вышки. Я сейчас покажу даже где как там, где стоит у меня антенна. Где стоит вышка, на каком расстоянии И какая видимость Ну, все это по рельефу будет видно Может быть, даже сейчас выйду Я сейчас все равно полезу на крышу Мне надо поменять коннектор Кстати, коннектор Вот они у меня коннекторы ну, Проще говоря, переходники для кабельной сборки Вот эти коннекторы Это, блин, как сказать по-простому То есть, ну, если видно Вот, допустим, да, у него тоненькая стеночка Ну, прям тонкая-тонкая и гайка вот эта вот, она болтается. Вот она все болтается. Это новый коннектор. Вот, да? Видите? Это шляпа. Когда его начинаешь накручивать, гайка слетает с этой вот херни, которая накручивается на кабель. И то есть, коннектор можно выкинуть. Опять же, я взял простые. Вот они у меня лежат. Недорогие, дешевые. Потому что не нашел хороших. Лучше их покупать отдельно специализированном магазине по продаже ну там три колора то есть спутниковое, спутниковое телевидение где продают все это, тарелки все это дело, и лучше у них покупать хорошие коннектора, потому что у них здесь во-первых толстая стенка гайка не болтается то есть все сделано четко вот это вот, ну, вот эти какашки лучше не ставить но пока нет возможности купить хороший будем сейчас ставить этот, у меня там отлетел на крыше такой вот коннектор, сейчас пойдем его менять ну и все Разберем сейчас все по полочкам То есть я покажу Чего я добился с, этой, с этим облучателем Покажу какой облучатель у меня стоит Если там кто не видел И разберем, то есть посмотрим Что нужно Кому нужна тарелка с облучателем А кому нужна антенна, допустим, параболическая да, Для более уверенного приема сигнала 3G-4G Так, ну вот, моя антенна висит она направлена на вышку которая у нас стоит двух километрах от дома а нам надо вон туда и двухэтажка то есть антенна у меня направлена туда а нам надо ее направить вон туда чтобы поймать 4g и наверное видно вот идет горка вверх потом по рельефу покажу как это выглядит и сейчас я пойду в другой населенный пункт чтобы посмотреть, где стоит вышка и сколько она метров высотой. Когда я определю высоту, я уже буду знать, насколько мне задирать надо будет антенну. Когда я возьму уже параболическую, эту-то я не задеру. Она очень большая. Эту антенну уже выше. Ну, если только на... Сейчас обстану здесь. Здесь только на пол метра, да? Ну, я уже некуда задирать. В принципе некуда задирать под самый конек задарно пол метра я думаю роли никакой не сделают 4 джана берет но не заводится короче ну вот я залез на чердак я в чердаке сижу вот моя антенна вот он конек крыши и вот высота наверно видите да ну, тут ни о чем сколько там 3 метра с копейками антенна висит вот он облучатель. Вот такой облучатель. И вон они у меня вышки стоят. Сейчас попробую увеличить. Вот видно хорошо. Та, которая справа, я с нее беру сигнал. Слева это билайн, То есть зона прямой видимости. Антенна берет все, что может. С вышки Сигнал очень хороший. Он, кстати, такая же висит. Тарелка, как у меня. Раньше было телевидение спутниковое с такими тарелками. Ну, давай, фокусируйся. Ага, такая же один в один. Ну, вот эта тарелка здоровая. Огромная. Ее высоко поднять не получится. да, Чтобы направить... Вот у меня вышки вон там. А мне нужно направить вон туда, между двухэтажкой и вот этой крышей. Там, то есть, стоят вышки 4G В другом поселке Это я потом на карте покажу Или сейчас даже там поставлю вставочку Ну все, говорю, высота ни о чем Облучатель направлен четко на вышку На МТС-овскую Вот она прям Ну километра два Отсюда, не больше Так, сейчас мы поменяем коннектор На облучателе Посмотрим, я вам покажу, что за коннекторы поганые. Сейчас паузу нажму. Ну и вот коннектора подходят, про которой я говорил. Сейчас я попробую. Не помню какой. Я стою на крыше, которая еле держится. Какой-то у нее отлетал. этот целый этот что-то не вылазит я его видать запихал сейчас я поменяю их взял с собой два новых и поставлю нормально пока не открутил сразу покажу вот он коннектор оказывается вот этот вот он болтается вот видите вот такая может произойти хрень вот Это шляпа, короче. Такие не покупайте коннекторы. А вот они слетают, обламываются. То есть Сейчас мы его заменим. Так, ну все, я заменил. Коннектор. Вот этот вот поставил новенький. И вот, может, кому интересно будет, вот такая антенка стоит в облучателе. Я крышку снял. Надо будет ее потом заизолировать нормально. Вот такая антенна. Закручивается. Лучше ее чем-нибудь замазать, чтобы туда вода не попадала Так вот, Ну все, сейчас пойдем посмотрим Будет ли у меня децибелы прыгать, скакать Так, ну вот еще раз Стою прямо где антенна И вот такая вот видимость у меня вышек Чтобы уже не было вопросов ни у кого Вот две вышки Снимаю на телефон, поэтому все трясется, нет стабилизатора Правая это МТС, левая это Билайн и вон там у нас еще есть Мегафон По-моему, сейчас провалюсь нахер Стою, короче, на крыше <coughs> На гнилой О, она трясит <coughs> Короче, э, мегафон 3G ловит Но очень плохо, даже если антенну на нее повернуть МТС лучше всего ловит Билайн ловит 3G, 4G здесь нету Так же, как у МТС. И у Билайна, у, у Билайна у МТС, короче, у Мегафона здесь 3G, только 4G нету. Но самый лучший сигнал у МТС, поэтому я на нем и сижу. Все, сейчас спустимся. Если спустимся, не провалимся нахер. Блин. Прям трещит крыша. Хочу еще подчеркнуть момент. Вот дом. Я стою на земле, и вот антенна. То есть выше ее можно задрать только на полметра, и то она уже будет торчать из-за самой крыши, то есть вверх уже ветер ее будет цеплять, а так как это лопух очень большой, ветер а, будет ее раскачивать очень сильно, и поэтому это все ее высотные возможности, так скажем, выше ее поднимать, если только на какой нибудь мачте, на мощной такой самодельной, и поэтому с этой антенны можно взять только то, что вот, ну то, что она может, короче, принять на такой высоте, поэтому 3G сигнала мне маловато Я решил идти дальше И вот сейчас я вам покажу, что она вообще может Покажу по децибелам По сигналам там По цифрам Ну и посмотрим Рельеф Кабель у меня висит Куском большим Я не заморачиваюсь на этот счет здесь заходит дом То есть еще еще можно подметить то что кому у кого вышка рядом и модем просто дома плохо ловит можно использовать вот такой облучатель прям то есть на ура он работает очень четко а если у вас еще и рядом 4g так это вообще прекрасно но если между вашей антенной и станцией то есть ну вышкой есть какие-то преграды в виде каких-то гор то она уже слабовата для этого дела. Все, сейчас пойдем глянем. То есть, а я вот хочу ставить себе параболическую. Я ее могу задрать, то есть, выше крыши. Да, там метров на 15. Ну, пускай даже 15 метров. Это уже будет огромный плюс. Вот такие показатели. Антенна показывает все деления. Вот такой интернет. Стоит у меня на частоте 2100. 49 РССИ 49 децибел Бывает, короче, 36 показывает Все-таки вот, почему-то прыгают децибелы Не знаю, что это может быть Коннектора все работают То есть, ну, как бы, стоят четко прикручены, Я поменял Вот, видите, 36 Перепрыгнуло с 49 на 36 децибел 3G сигнал ну, и, ну я, короче, смотрю, вот 47 опять. Вот это вот, вот большой такой скачок, я не знаю, ну вообще не могу понять из-за чего. То есть антенна не шевелится, да, она стоит вот в 5 делений. Ну, и давайте посмотрим без антенны, да. Вот у меня свет, наверное, сейчас включу. Вот так будет светлее, лучше. Вот у меня Wi-Fi роутер. Вот такого типа. 4G плюс модем от мегафона. Но он у меня прошитый под хайлинг. И давайте попробуем сейчас сначала вытащим один коннектор. Вот я один вытащил, убрал его. Все. Один оставил. Кстати, у меня вот здесь вот пиктейл маленько сломался. Потом покажу. Вот сейчас... Одна. Ну, на 3G, короче, по-моему, это мимо вообще ничего не делает. Так, он. 49 децибел. 53, и шум минус 4 дБ. 49. Ну, пускай будет 50. Вот он, 50, он в принципе выше 50 не поднимается. Ну, в смысле, больше, дальше. Он наоборот ниже. Вот 47. То есть 50 это край, до которого он доходит. 36, 40, 47, 50. И сейчас мы отключим второй пиктейл. И провода вообще вот так вот уберем в сторону завернем их они в принципе уже ничего не дадут от них никакого излучения не идет потому что это неактивная антенна все вот модем чем у нас там показывает синяя лампочка горит или фиолетовая и вот такой сигнал 89 92 3 шум 89 91 ну, вот видите, да, как, как это можно посчитать, там сколько децибел она дает. Антенна 86. А, палки показывают также все пятерочку. Но было такое, то есть у меня стояла, компьютер стоял, он там, где диван стоит, телевизор там висел. Я сейчас картину повесил, чтобы отверстие не, не было видно просверленных. И в том месте, когда мне модем торчал в компьютере, там вообще сигнал пропадал. То есть без антенны здесь конечно возле стенки 88 здесь возле стенки это стенка как раз со стороны вышки Вон туда мы выходили смотрели здесь модем работает лучше 88 децибел 81 децибел ну короче вот так вот 80 90 87 вот, сейчас попробуем вставим один шнурок кстати насчет пиктейлов Биктейла дорогая штука Ну, не дешевая, так скажу 450 рублей вот этот один проводочек стоит да? Вот, вот этот проводочек Отсюда до отсюда И они ломаются, короче Вот, видите, допустим, лепесточек отвалился Сейчас как-нибудь Сфокусируем На стене, может, лучше будет фокус Не фокусирует Ну, наверное, видно, да, что лепесточка нет Вот они, должно быть 4 лепестка Вот так сейчас, вот Одного уже нет, вот он оторванный Центр видно Если на этом 4 лепесточка Вот он, целый Весь То этот уже сломался И я его, допустим, переставлял там, ну, Раза 3-4 может То есть никаких изгибов, ничего Вещь дорогая, но Не особо э, Качественная Короче, можно сказать, очень некачественная Так, сейчас пиктейль. Вот, ну, пиктейл пик Оба, пиктейль вот и один вставил в первое гнездо от usb самого разъема смотрим 57 53 чуть-чуть подождем 44 57 53 44 52 вот это мне не нравится, вот эти скачки. Я не знаю, что это такое. Может, это связано с самой вышкой? Может, погодные условия какие-то, 55. Сейчас попробуем этот пиктейл вытащим и вставим другой в это же гнездо. У меня тут инструментов, кабелей всяких, то есть не подойти. Так, сейчас этот убираем, да? Вот так вот. А этот вставляем целый. который. Ну, тот работает, он как бы все, но просто фиксируется плохо. Вот этот хорошо фиксируется. Вот, видите, да? Нету лепестка Так, смотрим другой 50 44 48 Ну и все, сейчас ставлю второй Ну, я так думаю, что на 3G мимо не работает Ну, то есть, два пиктейла Два гнезда Если их а, не могу вставить Давай вставляйся. Сейчас я телефон положу. Паузу нажму. Все, вставил. 2. Режим мимо на 3G. Он вообще как бы не дает, мне кажется, ничего. Вот оно. 49. 44. То же самое. Бывает. 36 показывает. 40. Ну, короче, сигнал был 90. 87 будем считать 90 да там было даже 97 он короче но ну, средний показатель 90 а сейчас вот 50 48 44 вот 36 видите да вот, вот он прыгает почему-то сигнал то есть антенна увеличивает ну довольно хорошо сейчас я вам покажу рельеф от э, антенны вот 41 от антенны до вышки на которую сейчас она работает 3G-сигнал, от которой берет. И потом покажу рельеф местности от антенны от моей до вышки 4G, которая находится в другом поселке. И покажу, как работает 4G. Открываем карту. Вот моя деревня. Вот мой дом родной. Вот здесь я живу. Вот здесь у меня, вот в этом месте, прямо где я показываю мышкой, стоит антенна. И берем линейку. Мы бахаем прямо вот тут ее. Вот здесь у меня висит антенна. И вот здесь у нас в конце деревни. Вот она вышка. Где она у нас? Вот она. Вот она вышка. И мы прям до нее вот так вот делаем. Ну вот. Смотрите. Это сейчас сигнал, который... Ну вот это расстояние. Сколько здесь получается? 1,96. Ну 2 километра, я так и думал. Я нахожусь на высоте 349 метров, а вышка у нас находится на высоте 374 метра. Ну и вот такая вот, то есть, да, ну считай, прямая видимость, потому что я вам ее показывал. То есть отсюда, отсюда ее видно прям невооруженным глазом, без бинокля. Вот, это э, сигнал, который вот сейчас у меня ловится, да, вот он, допустим, там 48 дБ. Это вот сейчас у меня ловит так сейчас еще раз посмотрим здесь настройки сети сейчас у меня стоит вот просто стоит только МТС потому что я LTE не ставлю и GSM не ставлю на частоте 200 это у меня сейчас работает интернет это у меня работает сейчас 3G на вот таких вот с такими показателями ну и теперь посмотрим переходим опять сюда Убираем Или может даже не будем убирать Возьмем просто зацепим Вот эту вот точку И потащим ее Туда откуда я хочу Брать сигнал 4G Но уже С другой антенной я его буду брать Потому что все таки тарелка моя С облучателем не хочет Коннектиться с ним Где то у меня здесь вышка Так потом я вам еще покажу Как я туда ездил где-то, а вот она вышка нашел, вот она вышка, вот она, увеличиваю, О, прям точку ставлю на вышку, вот она вышка 4G, расстояние 7,27, пускай 7,5 километров до моего дома, да, до моей антенны, вот она бежит прям сюда домой, вот такая вот короче картина. И смотрим. Вот я нахожусь на высоте. Вот она, стрелка бегает, да, видите, красная стрелочка. Сейчас я уменьшу, наверное, вот так вот, если она потом на место не встанет. Вот. вот это расстояние 7 километров, 27 метров. Я нахожусь на высоте 349 метров. Антенна у меня находится на высоте, ну, там сколько? Плюс 3 метра да, от земли. Получается 352-353 метра. Вышка стоит вот эта 4G вот здесь вот, которая... Блин, я не поставил этот круглешок, чтобы отмечал. 350 метров. Антенна стоит на высоте. Антенна высотой где-то метров 20. Между нами вот эта гора. 369 метров. То есть я на высоте 349. Гора между нами, вот она, 369 метров. Ну, здесь, то есть, можно считать, что вышка и приемная антена находятся на одном уровне. И вот такая вот гора. Вот, покажу еще один момент. Это, думаю, будет интересно. Как определить, насколько, какой высоты вам нужна мачта, чтобы была прямая видимость до базовой станции. Открываем вот этот сайт, link.ui.com и вот допустим я нахожу свой дом, ставлю, вот это мой дом, здесь вот у меня висит антенна, я беру линеечку, а здесь линеечку не надо брать, здесь просто отмечаешь, ставишь линию и уменьшаем, тащим ее куда нам нужно. Сейчас я ее потащу в другой поселок. Ага. Вот так. Вот так. И вот так. Вот это здесь. Сейчас увеличим. И поставим ее на базовую станцию. Блин, интернет что-то вообще хреново ловит. Ну-ка. Нет, все нормально. Карта не прогружается. Так, вот базовая станция, которая мне нужна. Сейчас увеличу. Вот она. Сейчас мы прямо на нее поставили. Это у нас вышка 4G в другом поселке. Вот. 7,26 километра. Вот. Смотрите, что я хочу, хочу показать. Это у нас будет базовая станция. Мы ее отметим. Ну вот синим цветом. Да, это базовая станция. А это у нас надо уменьшить, чтобы видно было, как перемещается курсор по линейке. Ну, вот так, да, поставим. Еще маленечко уменьшим. Вот. Я вот ввожу и видно, что от деревни до деревни перемещается курсор. Значит, это у нас базовая станция синим цветом. Вот здесь вот, в, этой, в этом окне. Базовая станция у нас где-то 20 метров на вскидку, потому что я просто так на нее смотрел, ну и показалось, что где-то около 20 метров. Может 20, может быть чуть-чуть побольше. Вот моя антенна. Вот это вот зеленая, вот это моя антенна. То есть сейчас, в данное время, она у меня висит, ну, метр, наверное, пускай 4 от Земли. Получается прямой, прямой видимости от антенны, от моего облучателя с тарелкой, нету до базовой станции. Вот она, черта идет, центральная, да. И вот эта вот гора, она мешает, вот она. Если мы поставим, допустим, я хочу поставить себе параболическую антенну, ну, параболика, на 27, кстати, вот она вот такую антенну, да, она легкая и ее можно задрать повыше вот такая вот антенка. мы ее будем ставить в скором времени если мы ее будем ставить, я могу позволить себе допустим задрать ее на 15 метров, да, там, ну 15 вот так оставим, и все равно, если видите вот она гора сколько-то, то есть там не дает э, ну, если смотреть сейчас, вот где у меня мышка, да, стоит, наверное 3 метра 48 сантиметров если судя по центральной шкале смотреть и попробуем поднять час на 3 метра на 4 метра 4 до да, не хватает ну 5 опять не хватает то есть получается моя мачта должна быть уже 20 если здесь 20 и моя мачта 20 то у нас все равно нет прямой видимости вот чуть-чуть цепляет гору ну, короче, ясно все, да? Ясно, что я свою мачту не подниму больше, чем 15 метров, потому что это очень высоко. Будем надеяться, что базовая станция у нас, ну, хотя бы 25 метров, да? И все равно прямой видимости нету. Тогда будем надеяться на, э, на мощность антенны, то есть приема. Я думаю, все равно где-то там сигнал... Из, ну, идет на преломление там где-то отражается как-то короче вот так вот если бы у нас была прямая видимость то это выглядело бы вот так вот видите сразу появился то есть сигнал и вот он то есть сигнал показывает ну можете на децибелы не смотреть потому что здесь э, в этих вот э, ну вот допустим открываешь непонятно что здесь вообще стоит какие антенны какие передатчики но суть в том что прямая видимость здесь отображается но Опять же, опускаемся вниз. Больше 15 метров, наверное, свою антенну задрать не смогу. И попробуем, то есть, параболиком, вот этим самым, поймать 4G сигнал, если даже вышка, на высоте 20 метров. Вот эта гора нам будет мешать. Она находится где-то вот здесь. Вот, то есть, если смотреть по карте, я вот ездил. Сейчас, кстати, я буду покажу видео, где я ехал. И вот эта гора, вот сейчас мы остановимся, да? да вот здесь вот то есть мы поднимемся в гору повернем и вот где то вот в этом районе вот этот вот хребет торчит я его видел он нам очень сильно мешает то есть для чего я снимаю вот именно вот это вот показываю вам для того что можете каждый может себе определить высоту вашей мачты посмотрев рельеф местности от приемной антенны до передающей станции Всё, сейчас поедем в другой поселок 7 километров и попробуем определить высоту вышки. Вот она, вот она, вот она Вон, где тормозни, я выйду Вот здесь вот ты, она маленькая вообще Ага, здесь встанем ли. нибудь Долго, Как раз я по блять, она маленькая ё -моё. Вообще Она малюсенькая вышка, короче Вот она, 4G я думал, что она здоровая Метров Наверное, 20 Да каких нахуй 20? Меньше, метров 15, наверное Короче, если Издалека поснимать Столбы Электропровода Ну, еще, наверное, таких 2-3 столбика Будем считать потом, короче да, это жопа. И антенны направлены у нее в ту сторону и в ту сторону, а в нашу сторону нету антенны. Как раз мы вон там живем, в той стороне, в земле. Сейчас поедем на другую вышку. Так, вот 4G сигнал ловит. Сейчас проверим скорость. Сейчас проверим скорость. Прям стою около вышки самой. Мы ее сейчас проверим. Потому что еще одна вышка, если я не знаю, какая из них какая. О, вообще никакая скорость. Стою прям рядом с вышкой. Ну, вот скорость отдачи нормальная. Еще раз, еще раз проверяем. О, ну, у меня три джи также ловит, подскакивает, видать под загруженную сеть здесь. Как бы я замерял до 50 доходило Так и скорость отдачи 20, 21 Ну все останавливаю Тебушка, проедем прямо. Где-то вот здесь она стоит. Тоже такая же надо да, размерами. Сейчас я ее сниму, замерю скорость возле нее. Ты развернешься чуть-чуть вот дальше. Вот лес кончается. А, вот она стоит, она Да, тоже 4G. Сейчас я пройду, он там спотаю. Ага, не, не, не пройду Ну я здесь выйду, здесь сфотаю Так Еще одна вышка Наверное здесь я не пройду Да, здесь можно провалиться, наверное Снег рыхлый я Сейчас полную ботинки наберу Короче, вон она вышка Как бы мне ее Снять Вот она стоит Но небольшие короче эти вышки 4G Совсем небольшие Невысокие Ох я иду короче здесь по бугру поэтому. Сейчас провалюсь по самые яйца А вон там еще две вышки Если видно Это раньше телевизионная была Одна длинная Вот она И одна маленькая А вот это вот 4G вышка Так Ну а мы находимся Прямо вот так вот короче На горизонте там Деревня моя Так Ну здесь антенна вроде как бы направлена на В мою сторону Видно Сейчас увеличу Вот она прям панелька стоит И в мою сторону направлена Сейчас я включу запись с экрана и попробую здесь замерить скорость так ну вот антенна здесь показывает три деления стою прямо возле вышки сигнал 4G там антенна показала полную ну и пробуем здесь замеряем скорость Ну, так же, как и там. То есть они, видать, вместе работают. Больше я тут вышек не видел. Наверное, здесь всего две. Самые такие возвышенности. 19,5. О, что-то тут вообще совсем печально. Ну, еще разочек еще разочек замерим 16 17 ну, я бы не сказал что здесь прям супер 4g по ходу 3g у меня даже дома еще лучше ловит чем здесь сейчас деревню заеду специально там 3g скорость замерю посмотрим 21 Ну да, здесь что-то совсем слабенькое Кстати, та, та вышка работает намного мощнее Чем эта Но я еще слышал, что рядом с вышками Сигнал не очень хороший Потому что антенны направлены Ну, чуть-чуть под наклоном На поселок Так Нахожусь сейчас между двух вышек Вот точка, где я нахожусь Возле магазина Вот он магазин Вот прям где точка стоит Это магазин, я здесь стою Вышка, первая на которую мы ездили Сейчас покажу где она Находится, вот она Нет, не здесь Вот она Вот она стоит, 4G вышка Получается, и вот где я сейчас нахожусь Направо вышка, вот она, да, стоит Это одна И уменьшаем А вот здесь вторая стоит Так Вот она, вторая Вот она, вышечка Вторая стоит Я нахожусь между них Вот так сейчас уменьшим Я Практически рядом И мы сейчас Сделаем замер Скорости так, рост телеком. определился почему-то. Давай, давай, двадцать пять. Короче, двадцать на двадцать пять. 27 если я, эту скорость, если я 4G сигнал у себя в деревне поймаю Это будет лучше, конечно, чем сейчас у меня 3G Потому что здесь скорость отдачи Он десятка даже пускай Это уже лучше, чем 4 Ну вот, вот такая вот картина Я, как они дом Стас, вытащили дом вытащили ишь, дом просто. Ну, сейчас, Саш, просто вытащили дом как они потащили да? сейчас я уже приехал домой и прям со спальни то есть с комнаты открыл окно и попробуем замерить скорость 3g сигнала который у меня ловится то есть на телефоне Упс. где у нас вот так нет нет где-то здесь вот он Сейчас попробуем посмотреть, что у нас 3G показывает здесь, в деревне. Ну, прям дома, короче. Оп. 54. Так. 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19. сигнал, можно сказать, стабильнее, короче, чем 4G, которая сейчас 21. Круто вообще... Так. Ну, единственное, что скорость отдачи, конечно, вообще <coughs> беспонтовая. Только поэтому хочу 4G. Так. Ну вот такое получилось видео. <coughs> Вроде все показал, все. Рассказал. Кстати, я сейчас уже делаю, заканчиваю ролик в это время. И не доснял концовку. Вот у меня Мавари. Надо, думаю, доснять концовку, где я закончил вообще этот обзор. Длинный-длинный получился обзор. 45 минут. Без малого. Вроде все объяснил, все показал. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите. Если есть какие-то вопросы, мы будем вместе их разбирать. Что-то мне не ясно, что-то вам не ясно. То есть попробуем все это разрулить. Ну и, короче, скоро я буду устанавливать антенну. эту Параболик короче, 27МО с двумя кабелями. Ну и опять же буду устанавливать, сниму видосик и покажу как она работает. Всем счастливо, до скорой встречи.